Йо, хочешь стать рэпером и не знаешь, как начать? Сейчас покажу. А для начала надо хорошо выспаться, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы с чистой головой написать бит, написать текст и взорвать рэп-индустрию своими хитами. Для начала нам надо написать бит, и сейчас мы ждем, пока загрузится программа. А для начала мы пропишем вот такую вот мелодию. Немного лагает, но ничего страшного. Сейчас я покажу, что с этим мрачным битом, то есть с, э... с этой мрачной мелодией можно сделать. Короче говоря, в самом начале я его запичил, получается, на тон вниз. На тон вниз, да. Послушаем, что получилось. Добавляем на 12 тонн вверх. Получаются вот эти вот части Дальше мы добавляем То есть мы добавляем с вами м -м, Пианино На одну третью на единицу ставлю И послушайте что у меня получилось вот Это Addictive Case Получается вот обработка у меня Получается вот такая На 2 тона вниз опустил И получился такой звук это для разнообразия. Дальше у нас из пака Vives Baby идет бас. <музыка> Такой вот странный бас у нас получается, но вместе он звучит мрачно. И дальше у нас идет Open Head, он звучит вот так вот. Ничего обычного. Дальше идет драмка у нас. Дальше у нас идет High так необычно звучит я его поставил э, по рифмике дрилла получается с квадратом вот раз два три раз два три раз два три раз два три между ними между этой рифмикой я поставил вот чтобы разнообразить хоть как-то хай хета я поставил чуть-чуть почаще идет крэш он идет у нас как open head чтобы дополнять наш бит вот дальше у нас идет рим также идет кик с нейра расставил вот таким вот образом и рим что у нас получилось все вместе и пойдем записывать рыбак Погнали записывать рэпак! Йоу! А, сейчас уже буду записывать свой рэп новый. Но, скорее всего, на площадках вы его не увидите. Потому что этот трек я решил оставить просто на ютубе. Просто, чтобы вы посмотрели, как я записываю рэп. Может, кто вдохновится мной. А, вот моя студия. А, вот поролон. Вот, это мой микрофон за 50 тысяч рублей. На такой модной подставке, получается. Вот, на что я записываю. А, пойдемте покажу. Сейчас вам наушники, на которые я записываю. Вот, это беспроводные, получается, наушники Sony. Очень хорошие наушники, потому что они удобные. Я могу сейчас вот так вот сделать и записываться записываться это очень легко это очень просто берешь подходишь э, подключаешь наушники и записываешься я нарисую белый круг узор а моя бывшая из зоны резала газо и сейчас я вам покажу что у меня получилось погнали Супер. Суд. Белый круг узор, а моя бывшая из зоны Резала газон, yeah Сыщи хейтер, идите в жопу тварь Кушайте мои патроны, завтра вас сожрут вороны Захожу к малой, я ее отец Деньги покрываю, весь мой интерфейс Кошелек битап, очень дикий кэш Можешь позвонить как барон Багровый Сильный духом дух пропьешь Я и травка не курнешь Девочка стоит напротив, очень хочет взять мой номер Говорю ей приходи ко мне малый, а Забудь по мне, ты кидаешь флешку Ослепляешь ты меня или делаешь насмешку Делаешь меня крутым, а я делаю